Значится, теперь типа песни. Я ее в недалеком прошлом выставлял в интернете. Вот, в сыром, так скажем, исполнении. А теперь мы поочим вам предоставляем эту песню. Сейчас значится хороший музыкант, друг очень классный. Вот, соло, бас-гитарист, все, в общем, биртуоз, это, это и не надо говорить об этом, вот. Что я вам скажу? Перед вами, собственно, персоной коллектив, поющие струны Дзержинска. Итак, поехали. Прекрасный день! Я даром не трогал, майским утром полыкал рассвет, плыл рассвет на над городом, над нашим цвет синий и чья мук цвет мне. Майский мудак, Моим полусмертным все природа отдает душой. Mm-hmm.